Ты помнишь старый фильм «Июльский дождь», в котором ничего не происходит? Сюжета нет, ты ничего не ждешь, о чем-то говорят, бесцельно бродят. Час сорок, без начала и конца, но смотрится, не отрывая взгляда. Всего лишь выражение лица и ни к чему событий Анфилада. А если и случится иногда, что нас на время все же отвлекает, досадный выбор — между нет и да, так эта жизнь, она напоминает.